Ну что, давай собирать все в кучу. Попробуем разобраться в том, каким образом у потребителей могут вообще в голове создаваться смыслы относительно твоего продукта или услуги. Все начинается с глубокого детства, прям с глубочайшего детства потребителя и нас с тобой как потребителей, когда мы начинаем в ходе роста видеть какие-то различия в окружающем мире и с помощью во-первых, дифференциации, то есть проведение различий и интеграции, то есть объединение каких-то э, общих, э, каких-то похожих вещей в какие-то единые смыслы, мы формируем у себя семантические примитивы и начинаем их э, разным образом рекомбинировать между собой, э, приобретаем личный опыт жизненный, с нами разговаривают наши родители, с нами говорит наше окружение, и они насаживают на нас э, какие-то дополнительные м, способы вычленять кусочки реальности. Последовательно, когда мы растем, мы начинаем приобретать, э, формировать у себя в голове смыслы от внешних причин. Мы наблюдаем за событиями окружающего мира, в том числе и в ходе непрерывного обучения и роста, и каким-то образом их интерпретируем. Э, уже от возраста я боюсь наврать, но, по-моему, двух-трех лет, уже трех, мы начинаем формировать интерпретировать смыслы с помощью метафор. Часть из них опосредована нашей физиологией, часть из них опосредована структурами нашего мозга, которые мы получили эволюционно. В общем, мы начинаем расширять свой словарь, и в том числе мы синхронизируем этот словарь с той культурой, которая нас окружает и которая нас воспитывает. И на протяжении всего этого времени внутри нашего сознания работают э, два э, процесса в цикле, который мы обсуждали. Да? Дифференциация, разделение разных э, вещей на смысл. Мы выясняем, что оказывается э, есть лошадка, а потом оказывается, что есть лошадь, а есть конь, а еще что есть же жеребенок. Да? И вот э, это тоже разделение, которое происходит у нас в голове. И у нас происходит дифференциация. Когда мы видим, что можно сидеть вот на такой вещи, на такой вещи, на такой вещи, на такой вещи, это все стулья. Или что это вообще все мебель. А, не знаю, вот этот бетонный парапет мебель не, не является. Здесь уже снова начинает работать дифференциация. В общем, вот таким образом внутри нашего сознания непрерывно в постоянном взаимодействии с другими людьми происходит э, усложнение. Формирование новых смыслов, в том числе мы приобретаем их из книг, из взаимодействия с киноиндустрией, киноязыком. Я еще буду говорить в следующем, в следующем модуле о том, как много в нашей жизни мы получили от киноязыка вообще, и насколько он влияет на наше восприятие реальности. И вот в этой дифференциации интеграции мы еще пользуемся вот такими способами, которые тоже полезно себе помнить, что они существуют. Это обобщение, когда мы делаем какие-то, ну понятно, да, формируем более общий смысл на основании каких-то отдельных принципов, что есть, не знаю, желтое яблоко и большое красное яблоко, маленькое зеленое яблоко, и это все в целом яблоки. А потом мы выясняем, что яблоки, груши и не знаю, там, персик это плод. И что, оказывается, бывают плодовые деревья, а бывают хвойные. Ну, вот таким образом. Мы пользуемся перекрещиванием разных идей, как мы видели в примерах с логотипами. Мы постоянно и непрерывно пользуемся метафорами и мы, мы пользуемся ими настолько часто, что ты себе не представляешь даже, и это достойно отдельного изучения. То есть, когда мы используем метафоры относительно нашего маркетинга, когда потребители говорят о своих ощущениях относительно потребления продукта и так далее, и еще два способа формировать смысл — это упущение и искажение. Когда мы отбрасываем какие-то характеристики, в том числе и не замечая их, благодаря каким-то типам когнитивных искажений, или когда мы на основании одного смысла достраиваем какой-то новый путем искажения того смысла, который у нас был раньше. Как нам попасть в голову к потребителю? Переходим теперь к конкретной практической задаче. Теперь, зная, как устроено формирование смыслов и какими могут быть когнитивные искажения, мы понимаем, что наша первая задача — это условно выделиться в инфошуме. Для того, чтобы выделиться, мы должны понимать, какие каналы приема сообщений вообще у потребителей в данном контексте. То есть это только визуальный канал, визуальный слуховой, это обоняние, да, и на этом основана рома-маркетинг и так далее, или что-то еще. Мы должны понимать, в каком контексте он находится и какие сигналы его окружают, которые он э, склонен выделять из окружающего мира. И при этом мы должны сформировать свой сигнал таким образом, чтобы он оказался заметен, и согласно эффекту фон-ресторов, он был достаточно контрастным на фоне э, других э, сигналов, которые в данный момент прогнозирует потребитель. То есть э, в том случае, если потребитель с вами будет сталкиваться впервые, он еще не прогнозирует контакта с вами, то есть он не идет к вам в офис, а просто болтается и где-то может увидеть вашу рекламу, то здесь важно понимать, что вам придется еще усилить свою работу, потому что потребитель может быть склонен активно не замечать, допустим, какой-то рекламный билборд. Шаг второй — который очень важен, это зацепиться в этот момент коммуникации в сознании потребителя за какие-то смыслы, которые есть у этого человека в голове. И для этого нам нужно своих потребителей непрерывно изучать. Как это делать, мы поговорим в пятом модуле, еще через один. Но мы понимаем, что… о том, как изучать потребителей, я имею в виду. Но мы понимаем, что у нас могут быть абсолютно несовпадающие словари, что потребитель совсем не обязательно хочет того, чего мы хотим, сейчас мы этого коснемся еще. И наша задача, исследуя наших потребителей, понять, какие есть у них в головах смыслы и что эти смыслы, на что они указывают в реальном мире, к которым мы можем обратиться и уже от этих смыслов дальше разворачивать нашу цепочку коммуникации с потребителем. И, наконец, шаг третий, после того, как мы зацепились за какой-то важный смысл, нас, нам нужно побудить нашего потребителя к активному созданию нужного смысла у себя в голове. А для этого он или она должны прекрасно понимать, зачем им это нужно. Они должны быть на это замотивированы и так далее. А, и о том, как это происходит и когда это возможно, мы еще поговорим а, тоже в блоке поведения потребителей. О предпокупочных и покупочных процессах проблема, собственно, здесь, которая вот всего эти три шага нужно сделать, да, они говорят о том, что донести информацию до потребителя недостаточно, нужно сделать гораздо больше. То есть нужно прекрасно понимать более широкую рамку контекста, в котором находится потребитель, какие смыслы находятся у этого человека в голове, то есть это уже более узкая рамка. И, наконец, что можно сделать для того, чтобы побудить человека к активному взаимодействию с теми смыслами, которые вы ему предлагаете. Точнее, к активному формированию на основе тех знаков, которые вы до него доносите, тех смыслов, которые для вас важны. Что это означает все на практике? Что, во-первых, успех э, передачи сообщения — это ответственность и задача маркетолога. То есть ответственность за донесение сообщения до целевой аудитории лежит именно на вас, а не на ваших потребителях. Потребитель, человек занятой, его внимание отвлекают и занимают очень большое количество разнообразных вещей. Именно ваша задача продумать и исследовать, какие контексты, в которых он находится, что кроме вас борется за внимание этого человека, нужно ли ему это внимание вообще сейчас переводить на взаимодействие с вами и так далее, и так далее, и так далее. Это все это отвечаете вы. Клиент может не знать того, что ты знаешь. Да, это вопрос, а, проклятие знания, б, того, что концепты или сигнификаты, они у каждого в голове свои, и они могут только отдаленно напоминать а, те концепты, которые есть а, в голове у тебя. Клиент может не любить то, что любишь ты, и он совершенно не обязан любить то, что тебе нравится, или, или ему не, не должно нравиться то, что тебе нравится. Клиент может иметь абсолютно другие ценностные установки, об этом мы тоже отдельно поговорим, и их нужно изучать. Тебе кажется, что ты вырос в той же культуре, что и другой человек, и поэтому, например, отношение к деньгам у тебя и у твоего потребителя одно и то же. Но на самом деле оно может быть совершенно разным. А, клиент может иметь полностью противоположный твоему жизненный опыт. Например, тебе может казаться, что нужно покупать а, более дорогие, ну, то есть можно объяснять, что покупать более дорогие вещи, потому что они прослужат дольше. А по факту у клиента, с которым ты взаимодействуешь, может быть опыт, что он уже купил пару раз, купившись на такие обещания, более дорогие вещи, и они на... сломались примерно в то же самое время, и ему только пришлось потратить больше денег на ремонт. И пока ты это не выяснишь, ты никогда и не узнаешь о том, что оказывается вот такая проблема может быть. И здесь как раз может ошибка выжившая еще в какой-то момент начинать играть. Ты сталкиваешься и общаешься только с теми людьми и притягиваешь только тех людей, у которых есть жизненный опыт, э, схожий или там, смежный с твоим. А задача заключается в том, чтобы фокусироваться и на тех, у кого похож на тебя жизненный опыт, и на тех, у кого он полностью отличается, потому что, может быть, там гораздо больше денег или гораздо больше боль, которую нужно будет э, снять у клиента. Клиент может иметь абсолютно противоположное понимание некоторых слов, такие как качество, надежность, доверие, любовь, не знаю, уверенность в себе там, и, и так далее. То есть очень важно в своей рекламной коммуникации, вообще в коммуникации с потребителями уходить от таких вот абстракций. Потому что каждый раз, когда мы уходим в такую абстракцию, мы уходим а, в область симулякров а, вместо того, чтобы указывать на какие-то объекты реального мира. И чем больше ты уходишь в сторону симулякров, тем больше шансов, что у разных клиентов в головах сформируется абсолютно разная картина. И в опыте после покупки а, ты просто не сможешь удовлетворить а, вот это огромное разнообразие картин в головах твоих клиентов. Твои с клиентом словари могут отличаться, и те метафоры, которые ты используешь, тоже могут отличаться. И об этом очень важно помнить, и стремиться слышать своих клиентов, и искать вот те фишки, те нюансы, те детали, где они используют какую-то конкретную терминологию. То есть, например, если ты, например, у тебя бизнес, бизнес для бизнеса, да, B2B, и ты оказываешь какие-то услуги, как какой-то нише бизнес клиентов, Твоя задача — знать, на каком языке эти люди разговаривают. То есть ты должен знать э, узкую терминологию, понимать, э, каков контекст ведения бизнеса того клиента, которому ты оказываешь услугу. Да, то есть, там, я не знаю, занимаясь логистикой для, продукт, для продуктовых магазинов, нужно прекрасно знать все их более терминологию. Если ты занимаешься логистикой автозапчастей, то нужно прекрасно знать их более терминологию и то, какими метафорами они пользуются в том числе. Очевидное для тебя, совершенно не обязательно очевидно для клиента, об этом мы тоже многократно говорили, я хотел это еще раз просуммировать. И, наконец, очень важно помнить, что почти всегда, практически всегда, любая первая покупка у тебя — это покупка симулякра. И человек, совершая у тебя первую покупку, вероятнее всего в голове держит совершенно не то, что ты ему предоставишь на самом деле. И вот работать с этим объяснять человеку, что он получит, подготавливать, а не, а не просто пытаться его быстрее-быстрее-быстрее быстрее загнать в первую продажу, не обращая внимания больше ни на что. Это снова твоя задача и твоя ответственность. Я надеюсь, теперь стало чуть понятнее, зачем это нужно, но до того, как мы перейдем к поведению потребителей, нам еще нужно разобраться с медиа, то есть с тем, что передает сигнал. Потому что что мы сделали? Мы поговорили о том, что такое информация и что она кодируется да, вообще. Мы поговорили о том, что существуют смыслы, которые находятся внутри голов передатчика и приемника. Мы поговорили о том, что есть знаки, которые могут передаваться в качестве сигнала, но еще есть медиа, которые эти сигналы проводят. И вот о том, как эти медиа устроены, и почему наше общение с потребителями посредовано не только нашим мозгом, не только нашей телесностью, не только языком, который мы используем, не только той культурой, в которой мы выросли, но еще и а, самой формой медиа, это очень важный момент, на который мы потратим еще одну неделю, и уже после этого мы перейдем к более практическим маркетинговым вопросам, Взаимодействие с, с, с потребителями.